Привет аудитория. У нас на носу номерной турнир UFC 273. Хочу рассмотреть главный бой основного карта в величайшем весе между Петром Яном и Алджимейном Стерлингом. Петр Ян, 29-летний боец из России. UFC пришел уже будучи чемпионом в российском промоушене, довольно таки известном ACB. В профессионалах провел он 18 боев, 16 из которых одержал победы. Первое поражение было в 2016 году от Магомеда Магаве. Раздельным решением судей. Но я смотрел тот бой, на самом деле это довольно-таки спорный результат, там более справедлива была бы, наверное, ничья. Но это поражение пошло на пользу Яну, мотивировало его улучшить свои навыки, в частности в греплинге в партере, и уже в реванше Петр выиграл единогласным решением и завоевал титул себе. Ну, а второе поражение было защищено Петру год назад, когда он защищал титул свой против нынешнего соперника Алджемена Стерлинга как раз-таки, где Яна в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом, после которого Стерлинг показал не самые лучшие навыки актерского мастерства, но этого хватило, чтобы Петра Яна дисквалифицировали и отдали пояс Стерлингу. Ян это яркий, физический, довольно-таки сильный боец ударного стиля, с отличными навыками бокса, который также хороший в борьбе, имеет также в арсенале нокаутирующий удар и, можно сказать, что отличное кардио. Проводя бои на топовом уровне, в UFC прошел довольно-таки серьезную позицию, деклассируя таких соперников, как Жизе Альда, Джон Додсон, Джимми Ривера, Даглас Сильвэда, Андрадо, в принципе, тоже можно сюда отнести. Корисен Синхэгген, Юрая Фейбер и того же Стерлинга во втором половине первого их боя возил, в принципе, как хотел. Алдомейн Стерлинг, американский 32-летний боец, Провел 23 боя, из которых 20 одержал победы. Сильной стороной стерлинга является борьба и греплинг, но также есть неплохая ударка и достойная кардио. Нет у Олджемейна нокаутирующего удара, но присутствует, так сказать, своеобразная, своеобразный что ли, стиль ведения боя стойки. Кто-то называет его корявым, но тем не менее из-за этого стиля сложно предугадать его удары. Есть в коллекции Алджимейна Скальпе таких именитых соперников, как тот же Джимми Ривера, тот же Кодис Сенхеген, Педро Муниус. Но ну, я хочу сказать, что все-таки у Петра Яна позиция была посерьезнее, но тем не менее у Стерлинга боев, проведенных побольше, чем у Петра, может быть, в связи с этим и опыта чуть больше, но я не думаю, что это как-то повлияет на исход этого поединка второго. Опять же, ну, в этом бою у меня два варианта ставки, два варианта развития событий. Первый – это рисковый вариант, и на него могут поставить разве что ярые фанаты стерлинга. Это то, что Алджи все-таки победит с обменьшенным удушением или сдачей а, в первых двух раундах. Но такой ставки нету, есть победа Алджи как раз-таки в первых трех раундах, ну, какая разница, Коэффициент на это тоже неплохой, а, 8. В принципе, кто топит за стерлинга вполне может попробовать поставить на этот вариант. Но я, в принципе, думаю, что ничего критически не изменится с первого боя. И Вполне вероятно, учитывая высокий темп боя, у Алджимейна есть шансы перевести и досрочить именно в этих двух, в трех, ну, короче, в первой половине боя, скажем так. Потому что, ну, и стерн в принципе, поддерживает достаточно высокий темп боя. Плюс он как бы пообещал, что будет прессинговать, давить на Петра Яна, что тот ничего вообще не сможет придумать и что-то сделать. Но а с таким развитием боя, блин... Хватит ли у стерлинга Карджо на полный бой? Хватит его хотя бы на первых 2-3 раунда? Вопрос. Ну, на первых... Ну, я думаю, что на первую половину хватит. Все, давайте закроем этот вопрос, потому что можно разговаривать, разглагольствовать очень долго. Ну, а второй вариант – это победа от Петрояна в четвертом или пятом раунде решением за коэффициент 1,5. Но я, наверное, не буду ставить это, этот вариант, потому что, ну, штука 1,5. Как бы проще пожаристнуть и поставить на серлинга, чем ставить на... Победу Яна за 1.5. А вот как раз таки вариант с победой Яна нокаутом за 2.4, или Или там. там Как-то не помню, как она точно называется. Эта ставка. Ну, не суть. Кого такого. в К кого такого в принципе в бою за коэффициент 2.4. Вот. Ну, почему я так думаю? Потому что Петр-то. Ментально стойкий боец, который от боя к бою повышает свои навыки, в их первом бою до нанесения запрещенного удара он шел победителем, в принципе, несколько раз он хорошо потряс стерлинга, и я думаю, что бой не дошел бы до решения, и Ян бы скорее всего накаутировал стерлинга. К этому бою я думаю, что он подойдет еще более мотивированным, голодным до победы. И учитывая, что Петр ментально довольно-таки сильный боец, я не думаю, что некоторые внешние факторы могут повлиять на это его выступление. Ну а вы же оставляйте свои комментарии под видео, ставьте лайки, подписывайтесь, естественно, на канал. Стараюсь делать для вас адекватное видео, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте до следующего видео. Пока. Оно будет как раз-таки скоро.